Сегодня делюсь рецептом всеми любимых вкусных зефирок маршмеллоу. Посмотрите, какие они классные. Они настолько вкусные, пружинистые. Зефирки без красителя пищевого, но при этом они розового цвета. А для его приготовления мне понадобится всего лишь три основных ингредиента. Смотрите в этом видео, и я вам сейчас все покажу. Для приготовления маршмеллоу мне понадобится всего лишь три ингредиента. Это обычный сахар, это пищевой желатин. Здесь два пакетика по 10 грамм. И, как вы думали, что это? Это обычный чай каркас. -кар -кар -кар -кар. Теперь желатин я высыпаю в удобную мисочку и заливаю его. Как раз уже такой у меня, он уже остыл Чаем каркаде Желатин у меня быстро растворимый Поэтому мне его сейчас необходимо прогреть Можно это сделать на водяной бане Можно это сделать в микроволновой печи Примерно до температуры 70 градусов Ни в коем случае не давайте желатину закипеть Иначе желатин просто потеряет желирующие свойства Поэтому его нужно просто разогреть Далее Я немножко сейчас оставлю Беру какой-нибудь ковш удобный Высыпаю туда сахар и туда же выливаю вторую часть чай-каркаде. Сиропчик мы сейчас поставим на плиту. И мы его сейчас просто разогреем и дадим ему закипеть. Желатин я уже прогрела. И пока сироп у меня на плите стоит и закипает, необходимо подготовить форму, в которую мы будем выкладывать маршмеллоу. Форму выстилаем пищевой пленкой. И с внутренней части также хорошо промазать маслом. Для удобства вынимания маршмеллоу. Как, как только на сиропе пошли вот такие первые пузырьки, я его выключаю. Желатин выливаю в емкость, в которую мы его сейчас будем сбивать. Нам понадобится миксер. Начинаю взбивать желатин и постепенно тоненькой струйкой вливаю туда сироп. Взбиваем примерно 5-7 минут до вот такой устойчивой пены до увеличения массы в несколько раз. Ну вот, как только масса взбилась, она увеличивалась в объеме, и она вот такая уже густая, достаточно воздушная. Теперь нам надо быстро с ней работать. Форму мы уже смазали, мы сделали, все подготовили заранее. Сейчас мы только перельем ее в форму и переливаем маршмелло в форму. Смотрите, какая она воздушная, вкусная будет невероятно. И теперь нам также надо накрыть второй частью пленкой. Эту часть пленки также необходимо смазать растительным маслом. Смазываем растительным маслом хорошо, чтобы потом пленка хорошо отходила, скажем так, от этой зефирки. Если она прилипнет, это не критично. У меня тоже такое случалось. Машну при этом не испортится. Убираем в холодильник до полного остывания. Ну, примерно, я думаю, на 2,5 часа можно оставить на ночь. Так, ну что, дорогие, маршмеллоу у меня уже охладился. Он у меня в холодильнике стоял 3 часа. Сейчас я аккуратненько достану пленочку. Нам необходимо его нарезать. Того, чтобы маршмеллоу не прилипал к рукам и к рабочей поверхности, а нам понадобится таких два продукта, как кукурузный крахмал и сахарный оттенок. Смешиваем примерно по ложечке. Посыпаю рабочую поверхность. Можно это сделать на столе, можно это на досочке. И переворачиваю туда. Похлопать. Он достаточно легко отходит. Невероятно пружинистый. Сейчас я его нарежу на кусочки. Ножик также смажу. Вот этой смесью, чтобы не прилипал к ножу и нарезаю на небольшие кубики Нарезая на кубики и чтобы зефирки не слипались, желательно с каждой стороны их также обсыпать посыпкой из крахмала и сахарной пудры. Вот такие невероятно нежные и пружинистые они получаются. Отряхивая зефирки от лишнего крахмала при помощи сита. Вот такими невероятно легкими, воздушными, с приятной легкой кислинкой и нежно-розовым цветом. Я сегодня с вами поделилась. Хранить дефирки можно в пластиковых пищевых лоточках, можно в любом шкафу, а можно их поставить в холодильник, если, конечно же, вы их не садите, потому что безумно вкусные, мы их все любим. Если вам что-либо непонятно, пишите мне комментарии, я вам всем отвечу. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на мой канал и до новых встреч!